Всем привет, давайте посмотрим этот дом. Особенностями данного дома являются эти отстрелы, с которых очень удобно убивать всех вокруг. Еще есть пикдауны для онлайн-дефа. Есть быстрый спуск с дома. На крыше стоят три торгомата, в которых можно сейвить лут. Здесь комната с электричеством, в этом доме используется бункер с крышей. Вот так закрывается бункер. Перейдем к постройке. Перед началом второго этапа обязательно подкопите много камня. Обязательно вместо стенки ставим две полустенки. Они нужны для работы бункера. Этот потолок не надо было ставить. Поднимаем проемы с треугольников с отстрелами. Дверные проемы ставим на каждый треугольник слева Крыши АПМ в разные материалы, чтобы они не остыковались. Если не ставятся треугольные крыши, то добавьте проемы для стабильности. Если вдруг они не стоят, то просмотрите, чтобы в доме везде были проемы для двойной двери. Тут будут турели по которым из-за двух сеток не будет проходить урон. решаем все по наличию ресурсов,